Регулятор влажности почвы предназначен для подачи воды или перекрытия воды в зависимости от заданного значения влажности почвы. Также, если нет возможности подключить насос, можно подключить звуковую или световую сигнализацию. Алгоритм работы очень прост. Вставляем датчик влажности в почву. И подаем питание на регулятор. Если почва сухая, то включается электромагнитный клапан, который подает под воду место, где находится датчик. Эту нагрузку у нас будет обозначать светодиодная лампочка. Также на плате светится зеленый светодиод. После того, как почва стала влажной, реле обесточивает насос или электромагнитный клапан. И подача воды прекращается. На реле потухнет зеленый светодиод. Подача воды возобновится, после того, как влажность почвы снизится, то есть почва высохнет. Реле представляет электронную плату, размеры которой вы видите на экране. Датчик влажности вставляем в два штырька, которые находятся возле зеленого светодиода. Полярность не важна. Датчик можно удлинить медным проводом. Между двумя электродами датчика создается небольшое напряжение постоянного тока. И поэтому датчик надо периодически проверять, потому что электроды могут окислиться и реле начнет работать некорректно. Именно по этой причине, если реле длительное время не используется, отключайте питание от него. Питание 12 вольт постоянного тока. Питание подключаем два штырька, которые находятся возле красного светодиода, который, когда светится, сигнализирует, что на реле подано питание. Плюс подаем на штырек, на котором написано VCC. Минус подаем на штырек, на котором написано GND. Коммутирует нагрузку вот это реле. Реле гальванически развязано от питающего напряжения 12 вольт. То есть может коммутировать нагрузку, отличную от 12 вольт. Реле имеет сухой перекидной контакт, схема которого нарисована на обратной стороне устройства. На реле написано максимальная нагрузка 10 А при 250 В переменного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте. Для удобства объяснения обозначим контакты 1, 2, 3. На контакт 2 подаем фазу. Если реле обесточно, замкнуты контакты 2-3 и светится зеленый светодиод на нагрузке. При подаче питания, если почва сухая, то контакты 2-3 размыкаются и замыкаются контакты 1-2, о чем сигнализирует красный светодиод на нагрузке и зеленый светодиод на плате. Когда влажность почвы повысится, Контакты 1 два разомкнутся и замкнутся контакты 2-3. Также можно регулировать срабатывание реле по влажности почвы при помощи резистора. Поворачивая резистор по часовой стрелке, мы уменьшаем значение влажности почвы, при которой реле включит нагрузку. А поворачивая резистор против часовой стрелки, мы увеличиваем значение влажности почвы, при котором сработает реле.